Привет! Перед тем как вы посмотрите обзор, я хотел вам порекомендовать одного молодого стримера с канала Термит Гейм. Канал молодой, но думаю перспективный, да и парень в принципе адекватный, так что мне не стыдно его порекомендовать. И если посмотреть на отзывы, то положительных гораздо больше, а это о чем-то договорит. Да Ссылочки в описании, зайдите и поддержите канал. Еще раз привет! Сегодня у нас обзор одного из самых мнений противоречивых оперативников за последнее время. Как уже догадались по названию видео, речь пойдет об оперативнике Перун подразделения Альфа. Данный оперативник хорош и плох одновременно, что наводит на мысли, а для какого режима его делали, ПВП или ПВЕ. И как мне кажется, на данный момент он больше подходит для ПВЕ. Он может как имбовать в хороших руках, так и сливаться в кривых соответственно. Перу не дает каких-то явных предпосылок к нагибу, но в умелых руках он раскрывается по полной. По моему мнению, данный оперативник не подходит для новичков, они его просто не поймут. Покупки я бы его рекомендовал уже бывалым калибровцам со скиллом выше среднего или высоким скиллом. Порог владения данным оперативником не низок, к сожалению. Хотя в первый день я просто кайфовал от игры на нем и его хотел рекомендовать абсолютно всем. Но спустя пару дней понял, что не всем он зайдет и не все так просто. И лично я думаю, что скоро ее будут немного балансить, если хотят его подтянуть для PvP. И по ходу видео я выскажу, что бы я изменил в этом оперативнике, дабы повысить его привлекательность. Но хватит лирики, придем непосредственно к самому оперативнику. Если вам понравится, жду от вас бесценного лайка. Начнем с самого важного обилка. Она сама по себе имбова, ведь она позволяет полностью игнорировать броню, стреляя прямо в мясо, с урона в 42, без обилки, кстати, 24. И пробивая противника насквозь с нанесением урона противнику, который стоит за его спиной. То есть, по факту, мы одной пулей можем дамажить двоих, ну это, конечно, редко, но когда это случается, это незабываемо. А также при убийстве в голову противника под обилкой хоть немного, но восстанавливаем себе хп в размере 6 единиц сначала, и в топе уже будет 12 единиц. Напоминаю, что при убийстве в голову именно под обилкой, не забывайте. Вы скажете, это же имба, но на самом деле не все так просто. При активации обилки наша скорострельность резко падает. Если будет точнее, мы переключаемся в режим одиночной стрельбы. Так что ваш дамаг зависит только от вашей точности, криворукости и скорости нажатия на кнопку. Кстати, тут многие могут подумать использовать макросы, но они вам не слишком-то и помогут, есть ограничения. И вообще это плохо, а я яй и никогда так не делать, пожалуйста. Вот если бы у данной обилки был четко увеличен урон на дальность при ее активации, или повышалась бы точность на манер волка, баланс, думаю, не поломался бы. Но комфорт и ценность обилки повысилась бы. Но мечты-мечты, хотя людям было бы более привлекательно покупать перуна. Кстати, в тело без обилки прилетает 14, а под ней 29. Цифры заманчивые, но реализовать их не так-то и просто. Поэтому данный оперативник новичкам ой как не зайдет. Перед покупкой подумайте, а вывезете ли вы данного оперативника или нет. И чуть не забыл сказать про точность, она на уровне Рейна. И это, к сожалению, не похвала для перуна. Также мы являемся обладателями очень хорошего пистолета Glock 17 с которым мы передвигаемся быстрее. У нас выгодят сейчас два оперативника, которые бегают с пистолетом быстрее. Это снайпер Сокол и, соответственно, оперативник Перун. Но есть и недостаток, всего два магазина. Ну, было бы три, было бы гораздо лучше, не знаю, какова была причина, что оставили всего два магазина. Если брать реализацию данного оперативника несмотря на ПВЕ, то мы очень хороши против вражеской поддержки. Ведь мы даже не посмотрим на три полоски брони у них, а будем их просто игнорировать и выносить их. Если наш противник Алмаз или Штерн, то его щит все-таки придется, конечно, сносить, но недолго. К тому же Штерну мы его снимаем за три плюхи. И, кстати, светошумовые гранаты тут тоже не очень. Ну, может, просто мне не нравится, но уж слишком уж долгая задержка у них, да и радиус большой. И чувствую себя немного ущербным на фоне подствольников, гранат, которыми, как я считаю, штурм ну, должен просто владеть и ломать какие-нибудь преграды, ну или хотя бы дайте нам мин. А если и оставить шумовые, то задержку надо сделать поменьше, ведь противник в 90% случаев просто убегает, а лучше радиус побольше и задержку поменьше. Так что пользы минимум, а оборонная помощь с нашей Т-бровней в одну линию нам пригодится. Брони действительно не хватает, почему одну дали, не понимаю, я бы дал две как всем. Хотя, если посмотреть на оперативника, не как на ПВП шара а как на PvE-шара, то да, он хорош и дамажит классно ботов, и хиляет сам себя понемногу. Но как для PvP на данный момент немного слабовато. Хотя, скажу честно, не знаю почему, но мне очень нравится в PvP и в ПВЕ. Я лично от него кайфую, ну а по и балансе все-таки немножко надо. Хотя я пока еще доволен. Мне пока нравится. Так что брать или не брать, решайте сами. Как я мог, так вам помог. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и не пропускайте новые обзоры и ламповые стримы. Пока-пока.